Ассоциацию оружейников создают в Бурятии. Объединить опытных и начинающих мастеров решил член Союза художников России Жигжит Байсхованов. Его идею по организации мастерской бурятских ножей поддержал глава республики. Проект под названием «Хутага» оружейник вынашивает уже около года и мечтает создать бренд национальных ножей, узнаваемый по всему миру. Бурятская земля она полна талантами, и мы хотели бы все-таки создать, производства, разных, разного уровня ножей, разного сегмента, чтобы были и доступные ножи, и бурятские национальные, и ножи для активного отдыха. Я считаю, что в этом проекте есть большой потенциал, есть большая культура делание национальных ножей. В организации мастерской поможет питерская команда Жигжита Байсхованова В проекте помещения на 350 квадратных метров, где разместятся цеха по обточке клинков, по работе с кожей и деревом, упаковки, а также класс для обучения оружейному делу молодых мастеров. Основная цель – показать искусство бурятского клинка миру и покорить ведущие выставки в Италии, Франции и Германии.